И сегодня мы приступаем к обзору такой недавно вышедшей игры, как Mars Tactical Base Defense, друзья. Что же у нас, в общем, представляет данная игра? Ну, в общем, это у нас, значит, такая стратегия, где мы будем разворачивать свою базу на Марсе и отбиваться от огромного полчища различных монстров, которые у нас проживают на данной планете. Более детально с игрой можно ознакомиться в Steam Там более подробное описание, друзья Что, допустим, из себя представляет данная игрушечка Но мы давайте уже на нее посмотрим, так сказать Именно здесь и сейчас Ну что ж, сразу хочу отметить, что да, я в нее уже немножечко поиграл, чтобы ознакомиться немножко с основными моментами. да. И по параметрам, давайте с вами быстренько пробежимся. Ну, на моей конфигурации, она мне не такая уж и мощная, можете посмотреть по ссылочке в описании. Данная игрушка идет на фантастических настройках. Собственно, они были выставлены игрой по умолчанию то есть, не очень, я бы сказал, требовательная к железу. А потому даже на среднем компьютере достаточно комфортно можно в нее поиграть Ну что ж, давайте тогда приступим э, Начнем с компании и начнем новую игру Вперед, друзья! Так, как мы назовем? Ну, конечно же, как обычно это и бывает Начинаем, друзья Моментальная загрузка, это очень радует Подождите Ждем Инициализация Протокола Безопасности Доступ разрешен Приветствую, командор Сейчас мы вкратце будем предоставить информацию по вашему заданию под грифом «Совершенно секретно» Колонизационный корпус МКС Авроры Выполняет неимоверно важную задачу по развертыванию первого земного поселения на Марсе Это поселение венец технологического развития нашей цивилизации И от успеха миссии зависит судьба всего мира Понятно в разгар работ развертыванные а роверы столкнулись с неизвестной угрозой. Согласно протоколам безопасности, все работы по развертыванию поселения были остановлены. Какие-то монстры. На поверхность была направлена группа специалистов, которые и обнаружили целый ряд построек. Образцы материалов указывают на земное происхождение. Более точный анализ датирует стройматериалы 60-ми годами прошлого века, а произведены они были в Советском Союзе. Даже так. Интересная развязочка. Советский Союз, значит, строил базы на поверхности Марса. Кроме того, в зоне риска были обнаружены неопознанные объекты, судя по всему, технические конструкции, могущие содержать жизненно важную информацию для изучения вашей команде по пред Предана доктор Александра. Ну, конечно, да, с переводом еще не очень хорошо. Тщательно проанализировав разведданные, мы подготовили план операции, охватывающийся из 20 секторов. Ваша основная задача уничтожить любые угрозы на каждом из участков. Дополнительно вам надлежит установить происхождение угроз, чтобы исключить их повторение в будущем. Так, ясно. По прибытии на МКС Аврора, направляйтесь к посадочному модулю Откровение Ваша команда будет ждать на его борту. Капитан Эдгард Тобин поможет вам с навигацией. Командор от имени экипажа Аврора, мы желаем вам, вашей команде, успешного выполнения задачи, и мы на вас рассчитываем. Хорошо. Так, ну что ж, я так понимаю, отправляемся мы на Марс. Чтобы как следует а, все изучить и узнать, что же нас здесь ожидает. Это нам, так понимаю, предлагает высадиться на одну из возможных точек. Конкретно она у нас действительно одна. Ну что ж, а, давайте посмотрим. Так, задание 1. Пограничная зона. То, что надо. Так, это у нас что такое? Какие-то, видимо, цели. Без потерь, без потерь. И модуль на 100% цел. Так, это у нас же знаете, что такое, это скорее всего закрыть. И ну да, будем. Давайте играть, конечно же. Так я так понимаю, это место, куда мы высаживаемся. Мы в пяти минутах от цели. Я опущу модуль рядом с границей темной зоны. Так будет хоть и немного безопаснее. Откуда мы знаем, что там такое, и вдруг оно еще там и не одно. В любом другой ситуации я бы действовал максимально осторожно, но сейчас на счету каждой секундой, если они нашли мелкий ровер, то и до нас доползут, моргнуть не успеем. Итак, волны врагов, мы видим краткую сводочку, значит, волны врагов 4, ресурсы какой-то один ресурс, стройматериалы 580, генераторы 3, члены экипажа 5. Я так понимаю, стартовые условия, стартовые э, параметры. Давайте посмотрим, что же нас ждет. Вот так вот, высаживаемся мы на планете Марс. Капитан, вы разговариваете с кораблем, собеседник, получше некоторых. Добро пожаловать в систему навигации Commander. Так, здравствуйте. Для перемещения по экрану удерживайте, э, для изменения масштаба используйте колесико. Но ну, это все и по дефолту, можно сказать. А, чтобы вращать экран, я уже повращал. Чтобы сбросить обзор, нажмите на клавишу «В». Замечательно, так Разместите три генератора Командор, uh, в модуле есть три генератора Разместите их снаружи, так Мы поднимем энергосеть, к которой сможем подцепить И инженеры догадались, догадались ставить генераторы под землей Так что их нельзя атаковать или повредить Всегда размещать их в стратегически важных точках Ясно, понятно Так, ну что ж, мне предлагают значит, разместить генераторы Так, давайте А1 поставим вот сюда вот так у нас весело происходит построечка. Мгновенно они у нас строятся. Защитные секунды. Я так, думаю, так. Right. Right. теперь пора разместить экстрактор на месторождении кристаллов. Он будет добывать строго материалы. Выберите генератор, затем щелкните на кнопки экстрактора. Главное, чтобы месторождение находилось в радиусе действия генератора. Так, и так, значит, нам дают возможность построить генераторы. Нам осталось, понимаю, установить еще один генератор вот сюда. А точнее, генератор, а теперь уже пулемет. Я так понимаю, для оборонных каких-то целей. Так, эм, на буковке Е и Q мы тоже можем поворачивать камеру. Вот такими вот плавными движениями. Так, давайте поставим пулемет здесь. Смотрим дальше. А, да, нам... Нужно отправить бойцов. Так, управлять членом экипажа щелкните на значке экипажа в посадочном модуле или нажмите клавишу C, чтобы выбрать инструмент экипаж. Зачем щелкните на пулеметном гнезде и экстракторе, чтобы отправить туда людей. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы выйти из режима экипажа. Так, ага. А, на буковку C нам предложили. Да, вот нажимая на C у нас появляется распределение. Да, нам нужно сюда, в турель человечка. А нам нужно э, человечка сюда. Так, также так необходимо бы вот сюда, наверное, отправить, что это такое, узнать, исследовать. Судя по сигналам, с севера и юга на нас ползут небольшие стаи этих существ. Пора наладить оборону. Так, я думаю, что если мы вот тут поставим а, тоже такую же турельку, нам от этого хуже не будет, да? Потому что, вот, как нам сейчас говорят, на нас уже начинаются нападения... Это у нас а, ползут самые слабые, а, они так и называются, слабаки. Урон небольшой, дальность небольшая. Так, а мы тем временем укрепляем оборону и ставим еще одну защитную турель. Именно, наверное, вот где-то здесь, да. Давайте здесь ее и поставим. Так, тут у нас смотрим, а, волна идет. И мы, как, как видим, у нас успешно пока что наша турелька справляется, а, с от, так сказать, с отбитием данной волны. Тем временем у нас уже идет здесь полностью разработка. Как мы видим, у нас здесь а, уже курсирует, туда-сюда курирует машинка, которая вывозит ресурсы. Ресурсы у нас отображаются вот здесь. Они называются стройматериалы. А, вот так мы вот, видим, происходит а, отражение волны. А, странные существа ползут, и пулеметчик наш, наш справляется. Пока что неплохо. Как мы видим, здесь у нас никого нет. А, мы направляем сюда человечка. Да, вот таким вот образом, чтобы у нас турель была активирована. Так, что здесь у нас такое? Тут мне сказали, что тоже э, отсюда будет на меня направлена волна. Да, вот у нас тоже начинает выползать мерзкие существа. Так, ну что, а мы тем временем исследуем вот этот вот непонятный объект, артефакт, или как это можно еще назвать, я не знаю. Так, смотрим, что у нас здесь дальше. Так, здесь, смотрю, отлично справляется наша турелька. Можно ее продать, можно отремонтировать. Да, кстати, вот таким нажатием минус восемь ресурсов, но зато она будет у нас в целости и сохранности. Так, ну и смотрим, здесь у нас тоже пошла волна. Мы благополучно ее отражаем. Так, ну что ж, ждем, ждем вот этого всего завершения. Хорошо, мы забрали монолит, наконец-то я могу приступить к анализу. Ну что ж, давайте, анализируйте. Так, здорово, здорово, пока происходит отражение. Справляется наш пулемет. А в дальнейшем-то что мне нужно делать? Так, а здесь у нас что? Горит сереньким. Как будто отсюда больше никто не пойдет. Ну, я на всякий случай здесь поставил, потому что здесь шли зомбаки. Так, дальше смотрим. Здесь у нас тоже можно или продать, или отправить отсюда экипаж куда-нибудь. Так, ну здесь я смотрю прям жесткий напор. И пока вроде наш пулеметчик справляется, но его, я вижу, очень сильно коцают. Я надеюсь, он успеет всех отбить. Так, и остался у нас один зомбарь, который прополз. И с ним бы что-то желательно сделать. А вот что, я, если честно, не знаю. Как-то можно его вырубить или что-то в этом роде. Тем временем он пришел, и он атакует нашу базу. У базы отнимаются очки. Так, ну что ж, я думаю, лучше здесь нам поставить еще одно пулеметное гнездо которая будет отражать вот таких вот упырей, которые подползут уж совсем близко к базе. Так, ну что ж, давайте направим сюда тоже человечка, чтобы он здесь навел порядок. Ну и, родной, ты не видишь, на базу, на базу напали? Ее просто ваншотят, разваливают. Он не видит, что ли, я не знаю. Или он только перед собой стреляет? Так, вот странно на самом деле почему-то. А, никоим образом Вот этот человечек у нас не может взаимодействовать А у нас тем временем волна такая сильная Что сносят наше пулеметное гнездо Просто они Как вы видите, да Ничего хорошего, но оно произошло Хорошо, что у нас здесь еще одна есть турель Которая вроде как справляется Так, ну что нам нужно Где у нас основные задачи Счетчик врагов, это мы видим Параметры, может быть здесь какой-то есть экран задач Так, может быть на тап. Нет, я не вижу ничего. Ну, пока мы а, вроде отражаем, но у нас волны идут такие, что мама не горюй. Так, давайте здесь тоже починим пока что тем временем. Жестко, на самом деле, ваншотят на нашу базу. Вот этого почему-то до сих пор не могут убить. И, ребят, внимание, вот если мы не сдержим всех врагов, то неминуемо поражение нас ждет, чего допускать, естественно, не стоит. Так, ну что ж, ну мы теперь будем в курсе, да, что нам нужно усиливать э, нашу с вами обороноспособность. Давайте повторим миссию. Ну что ж, давайте попробуем еще разочек, раз у нас не получилось в прошлый раз. Так, ну давайте все эти аспекты обучения мы пройдем по-быстренькому. Так, так, так. И на буковку В а, Фокусироваться на базе. Так, да, это мне все понятно. Строительство мы сейчас сделаем. А, мне единственное, не, не, не ясна была последняя финальная задача, что нужно было сделать мне. А, Но ну, я понимаю, что нужно отбиваться от полностью от всех волн, которые наступают на нас прям полностью. И поэтому нам нужно укреплять позиции. Так, что ж, строим, значит, мы а, тот самый экстрактор. На наши ресурсы тут будет вестись добыча. Отсюда направляем человечка. Так. Сюда нам нужно бы подставить... Так, на правую кнопку у нас меняет. Сюда нам нужно бы поставить турель. Да, то есть здесь у нас пускай будет турель стоять. Так, сюда надо же бы тоже турель поставить. Но у меня пока, видите, ресурсов нет. Нужно на турель 200. Чтобы, допустим, поставить турельку, нужно просто нажать вот на этот вот генератор. И вот здесь у нас в свободном слоте будет высвечиваться разблокированная, да. Вот мы сейчас накопили, и... Так, ну я пока не вижу, видимо, это просто-напросто скрипт, который должен пройти, а после этого у нас появится соответствующая турелька. Да, скрипт заключается в том, что мне надо направить бойцов сюда, сюда и еще вот сюда, да, то есть все нормально. Ждем, пока выполнится у нас мини-квест и... Да, то есть сейчас вот мы видим, отправляются бойцы. Бойцы отправлены и сюда теперь тоже можно поставить турельку, да. Давайте вот сюда вот прям поставим. Чтобы она по максимуму сдерживала а, набеги. Как мы видим, вот эти стрелочки означают то, что на нас уже идет атака. На нас уже с той стороны лезут монстры. Так, сразу, да, ребят, хотела еще заметить то, момент, то, что данная игрушка э э, недавно вышла, буквально, буквально 4 апреля. Вот, то есть достаточно интересная стратежечка. Так. Ну, как по моему мнению, что достаточно интересная получается стратежечка. Да, то есть давайте сюда тоже направим. Так, мы поняли, что у нас э, одна башня не справляется. И нужно как минимум по две с каждой стороны, чтобы максимально эффективно отразить атаку, да. Ну что ж, я вижу, мы еще накопили. Откуда будет следующая волна, я, если честно, не знаю. Но мне кажется, что с этой стороны. А по тому случаю мы здесь поставим две турели. Я надеюсь, две Турели у нас затащит и исправится с этой проблемой. Ну что ж, друзья, очередная попытка пробиться здесь сквозь этих зомбей. Давайте пробуем развить базу более быстро, более грамотно. Так, для этого нужно выполнять все возможные подсказочки. Так, это значит управление камерой. Это значит приближение отдаления. Это значит у нас повороты. Это значит на базу. Так, отлично с этим разобрались. Дальше, значит, размещаем генераторы. Три штучки. Да-да-да, я понял, понял тебя, командир. Командир тебя понял, да, он уже все это поставил. Генератор мы разместили. Далее нам нужно разместить э, необходимые э, всякие другие штуки, а э, типа экстрактор. Построить экстрактор. Да, я уже его строю. Так, да, готово. Как-то долго, да? Давай пропускаем это все дело. Так, это мы сделали, постройте пулемет, пулеметик, да, это тоже нам пригодится И еще, конечно же, он пригодился бы вот здесь, Не обязательно, в этом месте. Так, отправляем бойцов, мы уже знаем, как это делается на кнопочку на С на клавиатуре, быстрое направление, так сказать, бойцов, распределение их на позиции. Так, далее что? Вот сюда, кстати, тоже можно одного бойца направить, чтобы он уже исследовал этот непонятный объект. Так, так, так, да, то есть отсюда мы видим, уже на нас ползут. Нам нужно отбиваться. Ждем пополнения ресурсов. Вот здесь я бы тоже разместил а, пулемет. Да, да, да, то есть а лучше всего, наверное, чтобы он даже защищал наш объект именно вот здесь, да? Немножечко позади этого всего дела. Я не знаю, будет ли мешать вот этот генератор, но я думаю, что нет. Так как, ну, мы видим, что он у нас вроде покрывает эту область, и у нас здесь никаких заминок нет. Первая кровь. Так, тут уже кого-то у нас замочили. Да, вот такие вот зомбари у на нас нападают опять. Их, кстати, здесь немало. А это уже, смотрите, другого уровня. Мутант, то есть у него уровень урон 2, дальность побольше, скорость и здоровье 12 Если у этих здоровья 6, то эти уже в два раза мощнее мутанты Так, смотрим, а с этой стороны у нас, я так понимаю, тоже уже атака готовится С этой стороны она уже идет А с этой, я так понимаю, когда вот этот таймер закончится, а пойдет с этой стороны тоже новая волна А мы пока, ми, пока что сюда назначаем человечка и вот с этой стороны я бы уже поставил, наверное, еще один такой пулемет, чтобы у нас здесь была существенная защита. Давайте поставим его куда-нибудь вот сюда. Ну, то есть, грубо говоря, рядом с первым. Чуть-чуть немножко наискосок. Вот так вот. Да, и потом с этой стороны лучше всего так нужно будет поставить пулемет, чтобы у нас эффективность была гораздо, гораздо мощнее. Так, вот мы видим напор. Ну что, зомбари, соскучились, да, вы по свинцу-то соскучились, я смотрю. На, получай, получай, на, получай, фашист, получай. Вот так вот, друзья, у нас происходит здесь отражение вол. То есть всем достается, всем досталось. Отлично, хорошо, мы забрали монолит, наконец-то я могу приступить к анализу. Ну да, ты его анализируй. Так, значит, сюда мы направляем еще человечка. Тут потому, что у нас, смотрите, волна все усиливается, зомбарей становится гораздо больше. И чтобы вот этот у нас пулемет доставал, у нас, в принципе, он расположен специально таким образом, чтобы он именно охватывал область вот этого пулемета. И помогал нашему первому, если вдруг сюда будут прорываться, вот как мы сейчас видим, зомбари, то у нас этот пулемет мог контролировать область, которая находится перед этим, и отбивать их. То есть лучше всего их, конечно же, располагать не по одному, а именно вдвоем, чтобы они могли друг друга, так сказать, покрывать. Да, неплохо происходит отражение. Но и здесь, здесь пока я не вижу никого. Так, видим, что здесь у нас обновляется новая волна. Так, команда индикатор присутствия противника на северном направлении погас. Больше оттуда никто не придет. А, так, так, так. Продайте здание в северной части э, периметра, как только будете готовы, и стройматериалы, и бойцы пригодятся на южном участке. Ага, то есть вот это все дело мы лучше всего продадим нам. Нам рекомендуют продать, освободив тем самым бойцов, да? Так, расформируйте. И предлагают мне расформировать его вообще весь. Ну что ж, так и сделаем тогда. Раз у нас, у нас здесь от, отражена волна, то нам здесь действительно не пригодится. А пригодится, друзья, нам вот здесь. Теперь оборона... И теперь, я думаю, здесь надо построить как-то помощнее, да? Поставим здесь сразу три, потому что здесь напор мы видим очень-очень ярко выраженный. Что ж, давайте, ребятки, давайте, вы успеете. Все, тут у нас аж целых три теперь пулемета. Ну тут просто-напросто они необходимы, потому что смотрите, какое количество монстров на нас нападает. Это о май гад называется. То есть смотрите, как их много. Если бы здесь был один пулемет, он бы просто не справился. А втроем они, в принципе, довольно-таки быстро раскидывают эти толпы. Причем у нас тут зомбари уже идут не самые слабенькие, а те, которые а, с уровнем опасности в один вот этот череп. Череп это у нас уровень, да, наших бойцов. То есть бывает а, до пяти штук. Так, замечательно. Отразили мы и здесь тоже. А первый перк. Какой перк? Какой-то перк мне дали. Ну что ж, дальше что? Ага, и мы тем самым побеждаем. Ну что ж. На плацдарме мы закрепились, впереди еще, э, еще много веселья, но первый шаг сделан. Врать не буду, пульсы у меня до сих пор зашкаливают. Одно дело читать отчеты, но увидеть их вживую, что, мать их, случилось с этими людьми. Вот это я не знаю. Выполним свою работу, капитан, и узнаем. Да, согласен с вами, продолжаем. Так, модуль на 100%. Это, я так понимаю, цели все выполнены. Без потерь в экипаже, без потерь в постройках. Замечательно, новый монолит какой-то мы открыли. Не знаю зачем, над новый перк один из 20 тоже мы открыли, но я пока не знаю, как, это, как этим пользоваться. Давайте продолжим, чтобы э, раскрыть все эти нюансы и секреты. Так, ну что ж, в одном месте побывали. Мы, мы, мы отбили здесь атаку. Переходим э, ко второму заданию. Задание 2. Пыль двойных кратеров. Что надо? Так, модуль, чтобы остался целый, без потерь. Но те же самые, в общем, э, те же самые у нас задачи. Давайте сыграем. Что могу сказать? По графонию скажу, что достаточно неплохая графика, полностью отражающая атмосферу Марса, на котором мы находимся. Ну что ж, читаем. Мы приближаемся ко второй точке. Я, по... Я посажу модуль возле кратеров. Так мы сможем разделить тварей на два потока. Инженеры только что закончили одно а, славное улучшение. Думаю, с его помощью мы всех и победим. Так, ну что ж, а, волны врагов 4. А, ресурсы. Как мы видим, нет, у нас что такое? Я не знаю, что это за ресурсы. Будем разбираться. Стройматериал 760, генераторы 2, члены экипажа 5. Ну что ж, давайте попробуем отразить волну нападения. Так, что ж, смотрим. Прилетает наш челнок. Наша главная капсула. Итак, две волны по бокам. Что нам нужно сделать в первую очередь? Как я уже знаю, это нужно установить генераторы рядом с вот этими вот точками, а точнее вот с этой, да? Так, генератор нужен будет также, чтобы отражать волны. Так, но без фанатизма, правда ведь еще куда лучше поставить? Я думаю, с этой стороны лучше поставить, да, еще один генератор. Чтобы мы могли как следует и базу контролировать, и отражать волну, да, то есть, чтобы он до базы доставал. Так, они все прут и прут, командор, нам нужны пушки побольше, если улучшим, если улучшим экстрактор, то сможем собрать ресурсы, важные для усиления. Ага, так, мне нужен экстрактор, а, мне нужна пушка, у меня есть сейчас... Ага, уже поперли, а? А я даже не заметил. Друзья, тут как-то более динамично начинают развиваться события. Так, сюда. Сюда. На исследование сюда. Давайте, ребятки, давайте. Отсюда придет прям вообще огромное количество. Так, я предлагаю построить еще здесь. Так, у меня не хватает ресурсов. Это очень печально, друзья. Так. Как мы видим, надо было все силы направить сюда, потому что с этой стороны пока у нас вроде никто на нас не идет. Да, ребятки, нужно за этим тоже следить внимательно. И я думаю, что вот эта ошибка, она мне сейчас просто-напросто поломает а, всю систему в целом. Сюда нужно два как минимум пулемета поставить, потому что, как видите, здесь волна у нас идет не слабая такая. Так, ставим еще один пулемет вот сюда. Надеюсь, нам этого хватит. А, давай, человечка пускаем сразу же, да, без, без людей, кстати, пулемета они не стреляют, то есть обязательно нужно направлять члена экипажа а, к тому или иному, допустим, объекту, как, будь то, допустим, экстрактор, будь то пулемет, а, нам предлагали улучшить, так, а с этой стороны у нас что, пока никого, да, ну, сюда пока я не буду никого высылать, надеюсь, два пулемета у меня от сможет отбить эту волну, как мы видим, пока что вроде они слав справляются благополучно. Да, и видим, что у нас с этой стороны активировалась новая волна. Давайте, ребятки, сюда переводим. У меня, Так, у меня сколько здесь еще людей осталось в свободном доступе? Я так понимаю, ноль. Потому что один здесь, здесь двое. Здесь мы отбили, чтобы возводить линию обороны так быстро, как того вот требует обстановка. Отправьте членов экипажа на поле боя, как есть в конце. Так, куда нужно отправить членов экипажа? Так, так, так, подождите-ка, здесь надо расфер... расформировать, я так понимаю. Так, это все мы продадим пока что. Можно, кстати, управлять нашими юнитами. Мне предложили отправить э, куда-то члены экипажа. Подождите-ка, прикажите бойцам атаковать противника. Так, и как? И как Как это сделать? Вот сюда что ли, сразу идти? То есть можно мне еще даже э, атаку производить моими юнитами? Да-да-да, то есть вот так вот, собственно, мы можем отстреливаться от ä, противника, который ä, пробирается в определенные места. Ну что ж, это мы, я так понимаю, сделали. С этой стороны у нас, похоже, опять назревает волна. Зря ты отсюда убрал. Так, а предлагаю сделать следующее. Давай-ка мы сюда поставим еще один пулемет. Сюда тоже поставим пулемет. И пускай наши ребятки займутся от так сказать, отбиванием этих самых монстров. Думаю, два пулемета будет более чем достаточно. Но у нас, смотрите, все равно даже, уже практически даже к базе пробились. Это с этой стороны только. Я надеюсь, что с этой стороны мы сможем достать тех, кто здесь идет. Так, ну что ж, у нас, видите, атака производится на базу нашу. Давайте, ребятки, не, ни в коем случае не, не тупим, а атакуем этих монстров. Да-да-да, это не должно быть так. Давай, и сразу же сюда... Ох, как здесь много. Ох, как там их много-то, а. Я думаю, что мы так не отобьемся. Убираем один пост. А, убираем, значит, пост. Мы строим в срочном порядке пост здесь. Э, так, почему нет ячеек? Ага, две ячейки максимум. Так, а где у меня люди? А, вывести человечка на атаку. Ох ты. Сильно они, кстати, всекают моим э, браткам-то. Так, ну вроде пока отбивает, но у меня там даже взорвали уже, да? Охренеть. Так, давайте-ка строим снова. Возводим ближе. Возводим ближе. Э, засаживаем сюда человечка. Ох, как они сильно на наперли прямо, а. Ну что ж, я вроде пока успеваю отбить. Так, значит здесь у нас, я так понимаю, то ли уровень, то ли что. Так, первый спецотряд. Почему э, не отбивается атака, я не понимаю вообще. Почему не отбивается атака? Надо их как-то же... Ты же на пулемете сидишь, черт тебя возьми, а. О, с этой стороны еще напирают. Это капец, друзья, это капец. Надо здесь правильным образом балансировать силы, распределять. Иначе у нас получается вот такая вот э, неразбериха. Так, ну что ж, молодец, садись в эту пушку. Да нет, лучше-ка, наверное, вручную уже иди и отбивай. Потому что у нас тут полный крах сейчас будет. Полный крах, друзья, это капец. Это просто их тут очень-очень много. Ну что ж, не смогли мы сдержать эту, вой эту войну, да, то есть нужно быть просто внимательны. Давайте повторим бойню, прям даже интересно стало, где лучше мне расположить пушки так, чтобы мы смогли отразить всех э и даже больше. Так, ну что ж, сразу же приземляемся, и я так понимаю, вот с этой стороны у нас первая волна гораздо сильнее, чем с этой, да? А потому мы э, строим сначала генератор. Генератор у нас будет располагаться вот здесь. Вот возле этого здания. Так, значит, сюда ставим генератор. Да-да-да, это мы уже поняли. Возле генератора мы... Так, что я выключил? Объемный свет. настроечки стройке Так, здесь мы сразу же ставим и экстрактор, и пулемет. Чтобы отбивать атаки. Но пулеметов мы сразу здесь поставим два штуки. Да, они нам здесь будут нужнее. Так, направляем людей. Так, направляем. И сразу же на исследование одного. Так, они все прут и прут. Командор, нам нужны пушки побольше. Замечательно. Улучшите экстрактор. А как это сделать? Так, давайте посмотрим. Улучшение экстрактора. Добывает ресурсы из месторождений. Так, это мы... Да, у нас вот улучшение. Посмотрим, что у нас из этого получится. Угу. Как мы сейчас понимаем, это у нас было улучшение нашего экстрактора. Улучшить пулемет также можно, да? Давайте посмотрим. Нам, я так понимаю, не хватает сейчас ресурсов. Теперь у нас ресурсов достаточно, но нам нужно вот это направление тоже усиливать. Потому что, как мы знаем, отсюда попрут тоже монстры со временем. Улучшить пулемет мне предлагают. Ну ладно, давайте попробуем сейчас это сделаем. А, и сразу заметно, как у нас из одного, э, одноствольного превратился в двуствольный. Вот такая тоже защитная башенка стала. Гораздо серьезнее. С этой стороны волна. А, нам нужны ресурсы. М -м, черт. Давайте быстренько продадим вот здесь. И пере перебазируемся вот сюда. Так, тут нужен генератор для начала. Вот где-нибудь вот здесь мы его поставим, да? И сразу же мы здесь от генератора а, поставим а, тоже Пулемет. Так, вот сюда мы его поставим. Или вот сюда. Давай вот сюда, поближе к базе, чтобы он мог стрелять на базу. Так, ну что ж, видим, как двойной пулемет у нас, в принципе, а, справляется, но не очень-то, да? Не так, как хотелось бы. А, выводим людей. А, выводим и сражаемся так. Новый противник появился, ползу. Так, у нас не хватает ресурсов, чтобы возводить винную оборону так быстро. Как того требует обстановка? Отправьте членов экипажа на поле боя, как есть, в конце концов. Так, то есть понял. Подсказочка дана для того, чтобы мы могли пользоваться бойцами, да? Укажите бойцам атаковать противника. Так, вот тут у нас сейчас будет новая волна. Вот, у нас новые бойцы пошли, ползуны. У них урон, скорость, здоровье побольше. Так, так, так. Так, бойцы давайте сюда все. А, у нас ресурсов, в принципе, хватает, чувак. Поэтому ставим сюда башню. А вот эту, кстати, можно улучшить башенку. У нас же есть теперь возможность улучшения, да? Да, чтобы у нас здесь пулемет был поздоровее. Вот. Вот, как раз-таки это и будет являться ключевым моментом, я так понимаю. Просто он в два раза быстрее. Так, а ты почему здесь стоишь? Давай тоже заходи в пулемет, и уже ты тут будешь гораздо полезнее, нежели так просто. Так, я так понимаю, что с этой стороны... У нас направление будет контролироваться очень хорошо, а, но здесь же, с этой стороны, нам нужно поставить м, еще один пулеметный э, пост. Потому что здесь сейчас волна будет достаточно жесткая. С этой стороны, я надеюсь, справится, ребятки. Так, нашего свободного человечка направляем на этот пулемет. М, плохо, что он не достает вот до сюда, потому что здесь могут быть тоже скопления врагов. Так, а что у нас здесь машинка стоит? Вроде ресурсы у нас пока идут. Так, ну предлагаю сразу же улучшить здесь, с этой стороны, потому что тут сейчас будет очень мощная волна, насколько я помню. Много пользы они нам принесли. Так, ну теперь, как видим, два пулемета, четыре ствола у нас получается для отражения атаки. С этой стороны, кстати, у нас утихло все. Я предлагаю вывести отсюда бойца одного, направить его сюда, чтобы он немножко поддержку осу осуществлял каким-то образом. Э то есть в одного отстрелил бойцов врагов, точнее бойцов. <с> <с> ну я так понимаю, что здесь пулемет, они в принципе может быть справится, да? Да, да, да. Вдвоем они здесь пока справляются. А вот здесь, у нас сколько народу пойдет, это мы сейчас еще пока не знаем. Но тут у нас по крайней мере пулемет есть. Так, ну что ж, да. Как мы видим, в автоматическом режиме вот эти свободные бойцы, то есть их не обязательно направлять на кого-либо. Они отстреливают, отражают атаки. Ну что ж, пойдем, пойдем сюда, на, на эту, на эту пулеметный турель. Здесь мы будем гораздо полезнее. Сейчас здесь будет тоже волна. И тут тоже она достаточно жесткая, поэтому улучшаем до да, нормального пулемета это все дело. И производим отражение. Так, это у нас что такое? Я так понимаю, мы не закончили исследовать этот объект. Давайте выведем бойца. Для того, чтобы он закончил э, исследование этого объекта, возможно, нам это что-то даст. Ох, как здесь их много, а! Ну это капец просто, друзья. Давайте выведем отсюда тоже бойца. Я надеюсь, отсюда больше никто не попрет. И нам нужно сейчас здесь контролировать это в жестком порядке. Я бы здесь вообще пулеметную турель поставил. Знаете, для чего? Для того, чтобы мы могли э, пользоваться турелью для отражения атак. И я бы ее даже еще и улучшил. Так, где свободные люди у меня? Свободные люди и вы где? Так, что-то я не вижу свободных людей. Куда мне делись свободные люди? Тут очень жестко, на самом деле, нас сейчас прессуют. Так, родной, садись-ка сюда. Так, я не понимаю, что здесь такое? Отбились вроде, да, друзья, мы отбили еще одну атаку, ну да, это было сложнее Думаю, мы их немного повыкосили, но все равно мы готовились к этому несколько месяцев Но я до сих пор в глазам своим не верю, здесь явно случилось что-то ужасное И я, если честно, не уверен, как нам поступить То есть, да, постройки у нас немножко повреждены были Как видите, дают нам достижения можно было и получше стойкость модуля то есть нам к центральному модулю просто подошли и немножко его наковыряли. ну что ж это думаю не критично давайте попробуем еще одну миссию пройти я так понимаю здесь будет еще гораздо жарче друзья ну что ж мы готовы погнали Эта операция будет не из легких. Поверхность тут крайне нестабильна. Самая безопасная точка, куда я смогу посадить модуль, прямо посередине и простреливается с четырех сторон. Вот так вот, да? Вы в курсе, что по данным э, спутниковой разведки эту позицию сочли безопасной? А, для кого безопасной-то? Ну, я не знаю. Так, волны врагов. Нам аж 9 штук предстоит пережить волн врагов. Это достаточно немало. Ресурсы 2. Так, ресурсы 2 это что? Это у нас две базы, что ли, можно строить или что? Я немножко не могу пока понять, за что отвечает этот показатель. стройматериал материал 1450. Доступные для начала, я теперь понял, для чего этот показатель нужен. Генераторы 4 штуки, члены экипажа 4. Так, гораздо меньше членов экипажа. Это значит, что нам каждый пост надо будет или бегать, помогать там, где, допустим... Это необходимо. Или просто улучшать наши с вами турели до максимально возможных. Ну что ж, поехали. Я думаю, что здесь будет, да, здесь будет очень горячо. Здесь будет нашествие врагов нехилое. Командер. Так, команда, пришла весточка из штаба, говорят, теперь по вашему запросу с Авроры могут прислать подкрепление, с учетом того, как много тут у нас гостей, новые люди нам понадобятся и очень скоро. Так, запросите подкрепление, каким же образом? Это вот это у нас, да, я так понимаю, подкрепление, или что? Так, здесь у нас что, это щит, здесь что, лазарет, это экипаж, лазарет позволяет лечить раненых членов экипажа в модуле. И посадочный, так, модуль. Так, давайте, я так понимаю, это и есть у нас а, запрос поддержки. Если я все правильно понимаю, верно? У нас какая-то часть, я смотрю, полетела, я так понимаю, за бойцами. А волны у нас здесь назревают. Здесь будет быстрее с этой стороны, поэтому давайте-ка сразу же уже начнем отбиваться. Так, генератор поставим мы, а, чтобы у нас он контролировал ресурсы. И также мог отстреливать э, наших монстров, да? Давайте уже, уже решим. Уже надо решать. Здесь тоже надо генератор поставить. Вот сюда вот мы, наверное, его поставим. Так, здесь у нас будет... Э, Подождите-ка. Здесь мы сразу ставим турель. Э, потом уже... Так, давайте в турель сразу же заведем войска. Так, с этой стороны у нас все. Построим завод экстракционный, чтобы нас добывал на ресурсы. Так, здесь у нас тоже волна, как мы видим. На исследование можно человечка направить. Это раз. А здесь мы построим сразу же турельку, которая не позволит, выражение пройти. да. То есть тут мы вроде отстреливаемся пока. Но, как мы видим, нюанс в том, что... У нас доходят враги до нашей с вами построечки. Они ее просто коцают, коцают, со временем могут закоцать. И да, вот видите, важный момент, турель наша, она не все простреливает. Как понимаю, здесь из-за того, что вот этот монстр находится с угла, она просто-напросто его не видит и не может его как следует продамажить. Вот это тоже действительно минус. Ну что ж, я уже понимаю, что мы проиграли из-за того, что я немножко неверным способом расположил вот эти защитные турельки. Так, там у нас, я вижу, тоже напор. Да, друзья, надо оперативнее что делать. Давайте повторим миссию. Надо гораздо оперативнее реагировать на такие моменты. Ну что ж, как говорится, попытка не пытка. Попробуем еще раз. Учимся на своих ошибках. Так, ну что ж, поехали. Так, запрашиваем мы а, посадочный модуль. Я не знаю, правда, это то, это или не то. Ну да ладно, будем надеяться, что то. И сразу же с сходу строим генераторы. Здесь генератор будет... А, так, так, так. Давайте поставим его прям вплотную, а спереди у нас будут турели стоять. Да, чтобы не подпустить врага максимально близко. Здесь тоже, но здесь у нас другая немножко ситуация. Здесь мы поставим немножко его подальше, потому что эту, эту, эту штуку мы просто должны исследовать. Вот, и ничего более. Так, сюда, значит, мы... Э, подожди, подожди, давай не тупим. Здесь мы строим экстрактор. Здесь мы строим э, еще турельку, которая будет стоять спереди и контролировать э, здесь все практически. Так, сюда направляем человечка. И сюда направляем человечка. Я так понимаю, все, людей-то у нас не осталось. А как отбивать атаки? Я, если честно, без понятия. Вот это, я так понимаю, ожидаем, ожидаем подкрепления мы. Какое-то определенное время. Так, сюда мы ставим тоже турель. Вот сюда, прям рядышком. Прям по центру, потому что по центру они и пойдут. Так, здесь мы уже ожидаем гостей. Так, сюда мы направляем человечка. Здесь можно было поставить, наверное, две турели, но... Но, но, но, но. Эти стороны надо не забывать, что отсюда пойдут тоже враги со временем. Это будет действительно непросто. Я так понимаю, что лучше поставить генератор сразу вот здесь. И вот здесь заранее, чтобы нам потом вести отражение атак. Пока у нас справляется наша турель, мы ее улучшаем сразу же, сходу. Не ждем, пока у нас чудо произойдет какое-то. Здесь я тоже, наверное, улучшу. Так, с этих сторон пока у нас, как мы видим, сигнала нет атаки. Поэтому ждем подкрепления. Что мы можем еще сделать? У меня все люди, я так понимаю, зачислены, задействованы. Мы пока у нас есть свободные ресурсы, можем, знаете, что сделать? Ага, я вижу, подкрепление прилетело. Вот сюда поставить экстракционный завод. Сюда поставить турель, чтобы она защищала здесь все. Так, так, так. А с этой стороны у нас волны усиливаются. <как> Прошу прощения. <как> так, сюда мы, наверное, поставим еще одну турельку. Хотя у нас с этой стороны еще ни хрена не укреплено. И здесь тоже скоро пойдут враги. Ставим турель сюда. И оставляем на ее улучшение. Так, у нас люди, я так понимаю, появились еще, да? Точнее, один человек. А тут у нас прорываются... О, как! Подожди, подожди. Вот здесь вот нужно нам подкрепление. Так, я так понимаю, лучше еще запросить подкрепление. Подкрепление в количестве одного человека прибывает. Так, у меня освободился еще один человечек. Это очень хорошо. Так, мы направляем сюда... А, точнее, пока здесь сначала... А, дадим сначала здесь жару. Так, дали жару. Вроде бы как бы так. Направляем людей сюда и сюда. Тут сейчас две волны будет. А, улучшаем. Здесь у нас никого нет. А, нам нужны ресурсы. Так, это тоже надо улучшить, чтобы у нас быстрее добыча шла, я так понимаю. С той стороны уже тоже пошли люди. Так, здесь пока никого. И надо переводить людей а, в свободные места. Так, а свободные места у нас... Ага, вот сюда вот надо обязательно перевести. Так, лучше вот сюда. Ай-яй-яй-яй, друзья, надо было, смотрите, вот так сделать. Отсюда выводим суда. Турельку, да? А почему нельзя посадить человечка-то? Почему нельзя? Почему красный-то? Экипаж внутри. Ну так и что? Улучшаем это все дело. Одного суда. Так, да, все, видимо, видим, просто какой-то баг был. Так, здесь у нас пока вроде никого с этой стороны. Здесь у нас вроде отбиваются, ребятки. Надо бы поставить еще, потому что здесь бездействовать не нужно. Так, что мы здесь можем еще построить? Еще одну турель. Определенно надо ставить еще одну. Потому что здесь волна будет нехилая. Так, и постараемся сейчас посадить, успеть сюда еще одного человечка. Так, так, так, подожди, подожди. Отбиваться надо. Надо отбиваться. Жестко, конечно, без турелей. Да, да, да, как мы видим, очень жестко. Нашу базу атакуют. Надо отбивать атаку всеми способами. Выводим бойцов. Выводим бойцов. Вот таким вот образом пытаемся отбить нашу базу. Так, где у нас еще атаки? С той стороны все вроде бы затихло волна. С этой стороны у нас атака сейчас будет. Здесь у нас э, никого нет. Э, уводим сюда человечка. Я так понимаю, сюда лучше сейчас поставить еще одну пушечку. Новый противник Здоровяк появляется. А это ничего хорошего на самом деле. Так что же мы стоим ждем-то в самом деле. Давай ставим еще одну турель и ее улучшаем. Подводим сюда человечка. Так, а как же, на правую кнопку надо просто к этому привыкнуть. Улучшение. Обязательно, потому что тут уже пошли Здоровяки. И тут нужно прям просто много людей. Да, у нас с этой стороны с одной причем такая идет волна активная. Так, здесь у нас никого нет, здесь у нас никого нет. Красненьким это означает то, что там никого. С этой стороны у нас есть один человечек. А под, я, я понимаю, у нас в подкрепление прибыл еще один человечек. Так, давайте, знаете, что сделаем? Ох, как тут их много-то, а? Интересно, можно еще ставить? Нет, больше нам нельзя ставить. Мы можем, кстати, улучшать. Вот эту турель мы сейчас улучшим и посмотрим, что у нас получится. Да, то есть гораздо вроде как у нас убойная сила стала мощнее. Но у нас прорываются люди. У нас прорвались толстяки. С этой стороны у нас сейчас будет напор. Так, вот я сейчас предпочитаю все-таки здесь. Э, о, вот это что это было такое? Смотрите. Какого черта? Чуть не зацепило. Безопасная локация. Офигеть, а! Вот у нас тут вообще нехорошая такая ситуация сейчас. Отсюда пойдут войска. И я так понимаю, лучше нам сейчас ресурсы использовать для того, чтобы залечиться. Можно было уже подкрепление запросить, я что-то это упустил. С этой стороны, друзья, волна. А, так, выводим отсюда войска, выводим войска, а, выводим, выводим, и вот этого надо чувачка уже уничтожить, иначе он нам всю базу разнесет нахрен. Так, здесь у нас до сих пор не развито, надо бы развить, сейчас пойдут на, на нас с этой стороны. Так, здесь можно было, наверное, подремонтировать, хотя отсюда вообще никто не пойдет, я так понимаю, да? Не надо здесь ничего ремонтировать, это мы продаем, это мы продаем. И укрепляем, ребятки, с этой стороны, да. С этой стороны надо нам поставить обязательно еще один пост. Он нам точно не помешает, не повредит. Так, давайте сюда сразу заводим человечка. Здесь можно нам улучшить? Нет, да, здесь тоже можно улучшить. Так, где еще люди? С той стороны, с этой стороны сейчас пойдут люди. Так, улучшаем. Здесь можно еще один поставить пост. Пулеметный. С этой стороны у нас два поста, но их можно улучшить. Так, улучшаем, улучшаем. С этой стороны два, но тут надо улучшить однозначно. Так, запрашиваем подкрепление, нам оно еще не, не прибыло. То есть нужно контролировать буквально со всех сторон все направления. Здесь можно улучшить. Так, это у нас улучшено. Вроде у нас еще где-то такой был пост, вот он. Но он тоже улучшенный, как я вижу. Так, здесь у нас вроде справляется. Вот тут сейчас волна идет у нас, нормальная такая, да? Толстячков, да, давайте улучшим все-таки. С этой стороны мы тоже улучшим. С этой стороны у нас нет людей. Это очень-очень плохо. Это вообще нехорошо, друзья. Так, а где у меня еще свободные ребятишки? Здесь у нас напор очень жесткий. Здесь, кстати, тоже напор очень жесткий, но здесь тоже нет людей. Это мой косяк. Так, я, я не понимаю. Так, выводим отсюда человечка и вот сюда направляем его. Где, где, где же ты, где? Где? Вот сюда направляем. Здесь прорывается у нас ребятки. Блин, как же нехорошо получается-то, а? Ремонтируем. Это все дело. Здесь прорыв. Здесь у нас определенно прорыв, друзья. Базу атакуют. Как они так быстро прорвались то Что-то я где-то, где-то я упустил, друзья. Надо было где-то поднажать в каком-то определенном месте. Да, я вижу, что все, мне хана. Что бы я сейчас не делал, туда у меня вроде подкрепление подошло, но этот чувачок, он не справится. Ну что ж, я пытался, я старался, я как мог отбивался, но, к сожалению, не получилось, друзья, нужно контролировать, стараться во всех прям направлениях и до последнего. Ну что ж, что я могу сказать, что ну, данная игра довольно-таки неплохая, да, стратежечка. По принципу построй свой замок, построй свой, так сказать, форт пост и отбейся от волн, достаточно мне неплохо так зашло. Ну что ж, жду, конечно же, ребят, вашего мнения по поводу данной игры, что думаете вы. Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и, возможно, в следующем видео именно твой комментарий я покажу в начале. Ну а на сегодня пока что это.